Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 600 мм и со стандартной базы 1450. На буксе здесь установлен двигатель «Зонкшен». Мощность 15 лошадиных сил. На двигателе также присутствует электрозапуск. Здесь у нас также установлен под капотом реверс-редуктор с дистанционным переключателем на руле. То есть, не вставая с саней, можно нужную вам скорость и скоро в продаже в свободной появятся переключатели после выхода этого видео это будет где-то через неделю полторы будем запускать в продажу эти комплекты на реверсе также по желанию был установлен гидравлический тормоз кстати по гидравлической системе скоро ее также можно будет приобрести в сборе и Установить самостоятельно на свои реверсы. Крепление под суппорт здесь идет специальное. Крепление нашей разработки. Площадка на этом буксировщике выполнена целая. То есть, вместе с подмоторным основанием она переходит под реверсную плиту. Также этот букс в дальнейшем будет использоваться с модулем толкач. А по желанию, по просьбе вывели фишки племмы для толкача. В базе сразу импортная усиленная цепь с сальниками. Фара в базе идет на 36 Вт. Катушка мощностью 9А108Вт на зонгшине Данный букс можно заводить с кнопки. Подходим, открываем заслонку, зажимаем кнопку. Все, двигатель завелся. Сеть сделана таким образом, что аккумулятор... Во время движения заряжается На буксе здесь присутствуют ручки с подогревом А для этого мы вывели отдельную кнопку Здесь блок управления, кнопка 3 в одном Это заводка, фара и глушение двигателя А присутствует здесь гидравлический тормоз И тормоз у нас выполнен с фиксацией Можно заблокировать тормоз Колодки зажаты с этой стороны прибукс у вас никуда не поедет. Чтобы отключить его, все. Скоро гидравлические системы в сборе появятся у нас в продаже. А мы сделаем анонс, все, как мы любим на стене группы, всем покажем, все расскажем, добавим в каталог товаров и можно будет устанавливать. А данный буксировщик у нас отправляется в Архангельскую область, город Котлас, к нашему одноклубнику. Скоро он его получит. А вам спасибо за просмотр. Всем пока!